Здравствуйте! Мы начинаем изучение правописания окончаний глаголов. В этом нам будут помогать два раздела науки о языке – морфология и словообразование. С этой темой связаны несколько частей речи с темой окончания, но мы будем говорить только о правописании окончаний глаголов. Для того, чтобы правильно написать окончание глагола, надо проверить. Падает ли ударение на окончание в третьем лице единственного или множественного числа? Если окончание ударное, то «ут», «ют» – это первое спряжение, а «ат», «яд» – второе спряжение. Если же окончание безударное, нужно поставить глагол в неопределенной форме. Он обязательно что-нибудь построит. Что сделает – построит, что сделать – построить. Перед c суффикс «и» Значит, это глагол второго спряжения. Они борются с прогульщиками. Что делают? Борются. Что делать? Бороться. Перед все нет суффикса «и». Значит, глагол первого спряжения. И мы пишем в нем «они борются» букву «ю». Нужно запомнить, что все глаголы, в которых «перед все в неопределенной форме есть суффикс «и», это глаголы второго спряжения. Ну и, конечно, сейчас мы посмотрим это на таблице. Посмотрите на таблице. Итак, перед нами окончание неопределенной формы перед окончанием «т». Если у нас буква «и» – это второе спряжение. Если у нас а, любой другой суффикс перед окончанием «т», то глагол первого спряжения. В глаголах второго спряжения мы должны писать в единственном числе «ит», во множественном от-яд. В глаголах первого спряжения в единственном числе мы должны писать ед во множественном ут, ют Глаголы исключения гнать, держать, смотреть и видеть, дышать, слышать, ненавидеть и зависеть, и терпеть, и обидеть, и вертеть. В этих глаголах. В единственном числе мы пишем и, а во множественном а или я в окончании ад, яд. Глаголы брить и сцелить относятся к первому спряжению. Это глаголы исключения. Их нужно запомнить. Бреет лет. Бреют-стелют. сте,